Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнер, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды... Он отправился в Нифльхейм. Зачем вы выдумали? Точильным камнем? Крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнера. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого. Спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый... Оплакивать ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю тебя тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? В общем, я все облазил и ничего здесь больше не нашел. Облазил все, блядь. С ног до головы. А чтобы не пропустить ничего сюжета, поэтому решил продолжить запись здесь. А там посмотрим, как будет. Либо вся серия будет, прям, прям серия. Либо это будет тоже что-то наподобие как это назвать? Нарезки. Отец, я должен признаться, эти голоса в голове ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его Зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала. Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. М -м -м, если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю. Так, что-то здесь непросто. Так, надо было идти дальше, я просто боялся пропустить э, диалог и боялся что-то упустить. Я тут все облазил, но вот здесь вот я еще не лазил. Ну, естественно, понятно, исходя из их диалога. Читай. Ладно. Что написано? Что-то про вечную а. войну за свет. Как думаешь, мы ее остановили? Вряд ли. Это мы уже читали. Мне вот интересно, не пропустил ли я что-то, что могло здесь валяться Я вот почему ухожу, мечу со стороны в сторону Мне не хватает одной игрушки, я уже облазил все, весь, весь этот остров Облазил полностью, с ног до головы Но все равно мне чего-то не хватает Я, кстати, даже ни одного пламени не нашел здесь А одного кузнеца, смотрите, не хватает Синенького нашего друга не хватает. Ладно, я все обыскал. Может быть, там без вариантов игрушку найти не получится, если это уже Проебал момент. Свет у нас в Мидгард. А, но локация это не меняется. Поэтому мы пойдем в Мидгард. Да. Фух. Так, Винтгарт это центр всех миров для возвращения даже ВТР. А даже Если вот так. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Это он прав. кстати, все-таки некие изменения присутствуют, но они ощущаются. Надо еще здесь везде вокруг поплавать. Сейчас братец, да? Да, вот Бро! он. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Он нас видел. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору, м? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее, наоборот. Опаньки. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера. А уж этого у меня всегда было. Хоть отбавляй. упаньки Улучшил. сделал так лучше. Они будут, блядь, между собой, значит, цапаться. Ну, типа... Вот между собой постоянно у меня лучше, это я лучше, а наш топор будет все пизжи, пизжи. Это все будет бесплатно, потому что они между собой ругаются. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма? Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил, но теперь мне туда хода нет. Из одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай. У меня работы по горло в отличие от некоторых. Ну, что нужно? Так, потерь, вы потеряли предметы, оставь их на поле боя. Щелкните мышь, чтобы вызвать меню потерянных предметов. Ага. Так И что? А, то есть я не поднял что-то У, блядь ну, Скорее всего потом это будет за бабки, да? Ну, как я это понимаю Вот левиафан я еще ни разу не улучшил Так, нагрудная броня Броня для бедер Талисманы мой, естественно Лучше это улучшить Нагрудная броня вот создать, это уже теперь выглядит поинтереснее, конечно, но ладно. Броня для рук у меня и так хорошая. Опаньки. Опаньки. Не, ну, обаяние, конечно, тоже защита, но <зачем испыть>? Выбираем ее. Отлично. Так. Поиск древних, конечно, был бы получше, ну ладно. Дева, тебе, мил, Опаньки. Так, поиск камней здоровья 3 иногда находит камни здоровья при ранении Кратоса. Повышает эффект, эффективность камней. Э -э враги при душном трене получают уличный урон. Увеличение урона от оглушения на синий в ближнем бою. Увеличивает урон врага, находящихся в воздухе. Увеличивает урон синей последней стрелой при быстрой стрельбе. Вот эта туника меня интересует больше. Да? А, нет, не вот эта. Вот эта туника. И сразу же ее одеваем. Отлично. Денег-то у нас дохрена, да поэтому не страшно. Еще? Я так просто ни на что не трачусь. Вот, блядь, перчатки бы древних создать. Вот, точнее, перчатки. Нагрудник бы древних создать. Но уже ладно. Так, ну, нихрена тут рукояти. Но моя все еще лучше. Талисманы тоже не кодятся. Это тоже не годится. Так, продать. Ресурсы, камни воскрешения, чары. А, то есть, в принципе, я могу все продавать, да? Ну, лучше, ну, вот артефакты, естественно, можно все продавать. Так, броня от а? Броня для бедер. Так, надеюсь, я не продам что-то лишнее. Если честно. Но очень удобно, что я могу лишнее продавать. Это очень хорошо. Так, броня для рук. Да, точно, я лишнее нее не продаю. Копейки, но не страшно. Так, это уже себя. Хорошо. Я буду себя беречь. Так путь к черному дыханию конечно надо пройти по мосту к башне ваннахейма а мы идем к черному дыханию или по побродим решай отлично теперь он может открывать пути в другие мне места это звучит очень хорошо плюс еще вот это надо поднять что это у нас ну серебришка так мне на самом деле нужно было бы побродить по миру. Так плюс еще у нас есть э, просьба этого самого вот этого Мне вот. На самом деле по миру очень не надо видел, побродить. Вот там. там башня? Не вижу башни. Мерещится, что ли? Нет, не мерещится. Как я же увидел. Что это за башня было Может куда-то стрельнуть надо? Ладно, Может, да. еще историю? Уже предыдущую уж точно не будет. Хорошо. Одного юношу поймали на воровстве и осудили на смерть. Мать навестила его в тюрьме. <связано> Она <связано> была доброй <связано> и любящей женщиной. Но вор пришел в ярость, увидев ее, и откусил ей ухо. Что? <связано> Почему? <связано> <связано> Потому что он всегда был вором. А мать только дарила ему любовь, но не учила отвечать за себя. Если бы он знал, что такое дисциплина, то прожил бы дольше. Да, но ухо, это не дело. Так, где-то... Вот хочу попробовать слез и выстрелить вот эту хрень. Ни хрена, да? Бля... Ладно, значит это откроется нам попозже. Так, ну это понятно, точка перемещения. Поплыли дальше. У нас, видите, там надо еще по заданию нашего гнома туда сплавать бы как это самое. Поэтому пока что мы плывем по кругу. Так, здесь я ничего не смогу, да, сделать? Здесь я не заплыву никуда. Здесь я еще слабоват. 600 метров показывает. Вот отлично. А, мы через ведьминые тропы поплывем, да? Или не здесь они были? Что-то я не помню. Но мы сначала, да, пойдем по заданию нашего друга. так здесь какой-то синий огонек давайте-ка сплаваем сюда а здесь я наверное не смог uh, справиться с этими как они называются как они блядь? вот эти вот черные или не... Не, не здесь значит подождите а здесь мне нечего делать Значит, туда я смогу к ним попасть только попозже. Опять же таки попозже. М -м -м. Блин, вот это вот тоже плохо, да? Как бы, когда что-то делаешь немножко заранее, понимаешь, что тебе еще придется в любом случае вернуться. Прям как-то вообще, ну. как-то прям малообещающе вс. Так, ну мы, по-моему, реально к на этим плавим. Еще короткие и полезные истории. О, а не был. Одна крабиха однажды начала ругать своего сына. Она говорила ему, что он должен гордо шагать вперед, а не бок, как он делал всегда. Но она ведь тоже краб. Он мог сказать: покажи, как идти прямо, и я пойду. Да, он так сказал. Вот и вся история. Понял. Отлично, здесь мы еще не были. Как раз это у нас просьба одного из гномов. так надо будет и просьбу зарезать. Короче, это считайте сюжеткой для вас. Я не знаю. Тебе что не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Но посредством всего этого мы узнаем еще побольше о гноме. Так что все нормально. Кстати, мальчик получится весьма... Как его назвать? Он будет много знать. А как минимум потому он будет много знать. Потому что это самое... Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Хорошо. Отлично. О, молния, отличная идея. Так, здесь тоже стоит быть чуть более внимательным, чем обычно, да? Как? Когда... Хочу. Упа. Это мое. Воро. Упа. Тоже мое. Фегастит всего разбросано. Это, кстати, очень удобный быстрый телепорт. Обратно. Это меня устраивает очень даже. Так, ну серебра сыпет, и здесь нормально. <как> Реально много. Такая музыка началась? Необычно. Ворон я вроде не вижу. Бля, а как красиво-то все-таки. Ой, чья-то шляпа. Очень-очень. О. Похоже, они успели первыми. Ничего страшного. Я никак не спешу, не беспокойтесь. Ой! А ч ⁇ вас так много, по-моему, ребят? Хорошо, нет? Нет. Да-да. Ааа, да, полет. Так, где еще? А! Так, минус. Ой, ой, ой, ой, ты что? Похренел точно. Ай, по-моему, отлично. Стреляй. Готов. Все нормально. Ну, вот и все. Так, ищи другой вход. Хорошо. Так ищи другой вход, блять. А сам поискать ничего не хочешь? Хотя я самый. А, ну, сюда. Ну ладно. Да, так, раз, два. Где третий колокольчик? Наверху что-то есть. Я сам вижу, что это два колокольчика. Где третий? Так, ладно, это какой колокольчик? Это обычно какая-никакая подсказка. Ага. Что это? Колокола, блядь. И сундук. Который надо разгадать и найти третий колокольчик. Ой. Так, о, сундук. Немножко внимательности не помешает. Нашел одно, нашел другое. Я думаю, это неплохо. Меня все же немножко бесит, вот так вот поставили два колокольчика, а третий, блять, где-то спрятали. Ищи, свищи. А, нашел. Еще не попал. Отлично. Сундук открываем. Так, что у нас? Рок еще. Два, три. Три из трех. Но огонь Левиафана найти не судьба. Ладно, ничего страшного. Вот тебе и другой проход Багик тут разбойников было В свое время, смотрю, много Так, здесь тоже золотишком горит Ого. Вот так вот я взял разблокировал дверь все просто так прежде чем я бы вставлял камень смотри а его придется вставить в любом случае мы никого не, не пройдем да карт сокровищ да? Еще карта. Здесь Отлично. Быть дайте хоть взглянуто на нее так не мигающий взгляд. Путь будет долгим, поэтому я беру с собой лишь самое необходимое. Остальные пожитки останутся под бдительным присмотром каменного лика, пока я не вернусь. А, хорошо. И что, она откроет путь со всех четырех сторон? Так, раз. Разбойники пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. А, только с одной стороны проход. Ладно. Да нет, все ему нести мы не дадим. Мы их сами порешаем. Так, тихо. Да, взорвись, пожалуйста. Отлично. Гори, гори, гори, ясно, чтобы не погасло. ай больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно. больно, больно. Тихо, тихо. Ты думал, я тебя боюсь? Нанна. Напугали ну, меня, конечно. Они. Ну это ладно. И и Никаких сокровищ, Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Ай, какой он ладит. Не, не, не. Но ну здесь, здесь он прав, прям, правда. Не золото. Ничего такого, только драугры и камешек упа. Птичка, 15 уже Опа, Сколько надо там было птичек? 15 есть, отлично. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ну, ладно, давай его порвем, что ли. Давно никого так не уничтожал. Вот я уже становлюсь реально Богом как бы прям реально становится простенько и простенько так врасплох. просто не ожидал именно ага. так ага теперь сюда да проекти уже что ждать -то? то есть мы вот так вот будем вот так вот по кругу камешки засовывать ну конечно да. А здесь рукопашки будем да. сражаться, да? Ну, ладно, раз уж такое дело, тогда будем сражаться рукопашки. Так, проще всего это вот так. И я думаю, пока что не кончилось, еще надо вот так вот пружить. Ну, Блять. А ну-ка, блять. Быстро а без обесточил, тоже? Конечно. Ничего. Изи, вот что я скажу. Вот что значит. Здесь много того, что пригодится в дороге, а это главное сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень? Этот все о точильном камне говорит Ах. Точильный камень, точильный камень Так, дайте я прежде чем что-то нажать Верну топор а то сейчас нападет еще кто-нибудь А, теперь сюда У меня хорошее предчувствие Тут мы найдем точильный камень Мы вон там найдем точильный я камень уже говорил, не радуйся прежде времени, сын да помню, я помню. Он Ай не найдем мы тут Эти камень. Так ладно, вылазить Прости, Тупая карга, блядь. Сука, еще и промахнулся из-за этой швари, блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо. Где там еще одна, блядь? Блядь, а вот они уже кстати посерьезнее. Блядь. Ой, спасибо. Да. Вообще я могу просто вот так вот малого заставить с и сражаться. А потом... Блядь, подойди, иди. Да, блядь, подойди. Да, блять, тупая штука. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой они что, восхиляются что ли или я что не курил? Так, ладно. Ловите вдвоем блядь, суки тупые. Блять, ты же не мощный, пиздец, хоть, блядь, не подходи, реально. Так. Так, так, так, так, так, так, так, аккуратней. Где это кошел? Блять, ладно, давай, давай, давай, сын, сын, сын, сын. Потратил я один камерочку смешения, не страшно. Золото и так нормально. Я выживу. Я выживу, не страшно. Наконец-то. Ненавижу только кого-кого, но ненавижу здесь Ли больше всего ведьм. Ты предчувствие обманул. Угу. Я сказал, что мы здесь не найдем. Да заберите этот камень. Бля, ярости даже не было. Ярости еще там садил. Блин, а задание это такое сложноватенькое. Я еще ни разу левиафан не улучшил. А там у меня уже было сюда лучше. Сюда, бля. Это да эти-то что повылазили-то? Ты тоже, что -то? да, ли? Да, иди сюда, Еще будут? Так, сколько я там, пять тысяч потратил? Да, ну я Этот думаю, что я готов. Куплюсь. Вижу. радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Это надо уметь. Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее. И всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутать <смех> Блять, а он в принципе сечет Так, ладно, что у нас здесь Так, как тут сколько? Тут, тут несколько, хорошо Я его разломил Я его по итогу разломил просто так, так, так, сзади сзади выпадает волшок. Можешь еще пожалуйста спасибо? А, не, не разломил. Или это другой волк? Я увернусь. Спасибо, малой. Отлично. Мне нравится, как завершается моя комбо. Охрененно. Блять, урона вообще никакого. Камни нет. И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но может мы его все-таки найдем. Нет, нет такой Нет, кстати, если мы его не найдем Это будет вполне себе, ну, логично Я как бы даже не расстроюсь Если мы, в принципе, ничего такого не получили За этот квест То... Охуй на этот точильный кайни Бля, ну разбойники, конечно, петушары, пиздец Разграбили все, блян так, туда, да? Туда. туда, да? К боссу. Да, ярость только, конечно, не накопилась, жалко. Фух. Ну, попробуем. Ну, и где там босс? Так, ладно, сначала сундуки сначала пишить никуда нельзя. так что это у нас а, слабый уничтожатель мощный ледяной луч для всех врагов. хорошо. так Тут больше что-то ничего нет. я кстати думаю что не точильный камень не взяли. пришел помочиться на мой труп неблагодарный. А, кто вы такие? А Ладно. Мы ищем точельный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца. Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Сейчас он, значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! <смех> Идемся, нам пора. Подавись! Подавись. Подави. Так, акули их тут, сука, двое, блядь! Тихо, тихо! Серьезная херня. Я честно подходить к ним не очень желаю, но. А плеуху лови, пожалуйста. Ух, Так, ладно. Тихо. Думал, блядь. Раскоп Это самое. Ой, ой, ой, сзади еще один бегут. А вы думали, что? Я пальцем деланный, что ищут? Так, тихо. Ладно, пришло время мне разозлиться. Бля, кстати, я рано разозлил. Так, надеюсь, это мое злость сильно не отнес. Так, где там твой братец? Ну Смусор, хуярь его. Хуярь же своего братца, бля. Так, так мусор. А у меня, кстати, я. Ну и почерк. А вот и я Ой-ой-ой! Ой-ой, беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги! Фу! Устал я, я, я, встал, я Ну ладно. Вот сначала мы тогда вот эти плетающие твалили. А теперь вторая кнопка мыши И еще раз вторая кнопка мыши глаз да ты меня скинуть решил? Когда тебе осталось порубить совсем чуть-чуть? Так, не знаю, получим ли мы что-то ценное здесь? С этих ребят Но надеюсь, что сможем Так, как я понимаю, нам пора вернуться К этому самому Как его зовут а -а -а, Вернуться К гному Вспоминал слово О, смотрите, теперь все проходы открыты Да, теперь все горит Теперь каждый проход доступен Типа вдруг я что-то забыл, да? А тут же дверь, так как от... Ой, нет, это так долго, каждый дверь открывает. Не, пойдем, пожалуйста. Помни, что я сказал тебе. Всегда жди худшего. Ну то есть вряд ли он был хорошим папой, но ты не знаешь версию сына. Ну да. Там наверху вот что-то интересно, вот вы видите, да? Вот я тоже заметил. Мне вот интересно, как туда попасть случайно нет никакого прохода да не, вроде нет нет, есть нет, нету, блять надежда умирала, последний <связывая> да, ему сказал, нельзя ни на что хорошее надеяться да, да, да <связывая> но проход необычный, согласитесь ну ладно не смогли туда попасть, ничего страшного. А, все, я вспомнил, как мы туда попали. Я вспомнил. О, блядь! Соберись. А что у вас так много-то? боссов, вот, я полю, блядь. Да тихо, ты тихо. Еще одну хватит. Не, мы, пожалуй, вот так вот справимся. А, прям слабое место-то как-то. Зарят. Ух! Ай, не успел. А жаль. А где этот? А, все, вижу его. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай, ай, ай. О, спасибо, спасибо большое, малой. Так, где-то тут еще хилку видел. Нет? Казалось. Так, тихо. Сначала надо вот с этим разобраться. Отлично. Блять, еще один. Да не туда ты стреляешь, невидимо. Вот он быстрый. Блять. Фу, вот это будет тяжко. То есть, чтобы вернуться, мне надо будет все равно победить. Бля, это будет реально тяжело. О, а если на него не нападать? Такой лучший вариант событий возможен? Или он сам потом на нас нападет? А ведь может его и не трогать, оказывается. Ну да ладно. Блять. Да и потерял Да сука. Блять. Блять. Но <LETRUETE> mm. pues, с ним можно не сражаться. Я не хочу не сражаться, ну, пусть. но это оказалось сложнее, чем я предполагаю. Будь готов! <grasp> Раз. <Strike> два. Три <TF1> <váforce> не будет. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, Да, да, да, да, да. да, да куда ты, Да как так-то? Так, ладно. Так, как он сейчас будет стрелять? Ага, вот так. Ага, ага. Так, главное с великаном сначала. Тихо, тихо, тихо, тихо, а теперь есть смысл его лупить вот так. Потому что меня отец заебал, а тут хотя бы никто заебал. Не успел, да, правый крок не Да, я только хотел. Так, ла. Ух, ты ж ебать, нихуяся! Так, так, так, так, так. Блять, блять, блять. Да я знаю, что я тяжело рад. Блять, ну нет! вот этот блядь, лазером пиздец хуярит, блядь. Прям охренеть как хуярит. А я еще воскрешалку проебал. Какой я молодец. Так, ну я, в принципе, план действия свой понял. Вообще, главное к нему близко не подходить. Ну ладно. Так. Он мне в прошлый раз хилку нашел, когда меня ранил. Давай, у него там, по-моему, три залпа. Так, теперь мы подбираем эту штуку. И начинаем его кидать с этой Раз, еще разок. И потом луком, луком, луком. Отлично. Фу. Вот так вот будет чуть получше, чуть побольше урона. Плюс камешки начали падать. Отлично. Так, я отошел. Я отошел. Отлично. Все хорошо. Блять, уронов конечно я получил Да отдай топор -то. А, блять ладно я понял это? Да не то ты делаешь Да в кого ты стреляешь Отлично Камешек возьми И вручить Рот нахуй а теперь можно идти лупить, лупить, лупить, лупить. Ну, блядь, да подойди ты к нему, ну ты суха. Ёбаню, вот эти пидорасы мешаются, блядь. Не получится, блядь. Победа, да? Победа, отлично. Тихо, тихо, тихо, тихо. один а, Фу! я справился мы справились. как хорошо что все закончилось так что это у нас колдовская печать стойкости хорошо это я что поднял сейчас обломок древний я его не зря отлупил так, а мне туда показывает А, это было, мы в прошлый раз так туда попали Внутрь О, это вот еще Что-то нашел серебришко О, тише. Сидит, смотрит, как я древних убиваю Как я тебя сразу не заметил А я вроде, блядь, по кругу-то глазками своими шелестил Ну да, то есть из-за того, что мы не нашли, в общем, ничего Есть только кинжал Мы сможем его только принести вот этому, вот этому И все Серия, наверное, покарочек будет немножко. Но не факт. Так, тут я вроде ворон не вижу. Интересно, я князь померится с братом. Ну, и как вам склад Фафнера? Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Самые хорошие унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Uh, редкий предмет талисман. Примените во время прицели, чтобы замедлить время. Очень а в этом режиме хотелось так. Сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. Так, посмотреть. Это вот у меня сейчас стоит QEшка, но... А, это типа во время прицеливания, чтобы я такой немножко замедлил время. Не, меня устраивает. Вот это вот жалко, что вот редкость бы тебе подпрокачать. Было бы, конечно, прям вообще хорошо. У тебя уже камешек стоит, у тебя тоже. А тут без камешка, тут нет слота для камешка. Давай посмотрим, что у нас по слотам. А -а -а -а. Сила плюс 2, руны 2, руны 3, руны 3. Опа. Это сопротивление отравлению. Кстати. Кстати. Тут я сейчас считаю, что мне это очень надо. Так. Уменьшение урона от всех темных эльфов уже пофигу. Усёкий шанс получить прилив здоровья при успешном парировании. Парирование это блока, урон Не, я пока так оставлю, меня устраивает Так ты его для мамы? Так, ладно, то, что они там будут говорить, это уже добор, пофиг это Продать, да? А, это купить Талисман Талисман предательства Это улучшить Гвеофан была... я не могу лучше. Замерзшее пламя я не нашел так, ну все, теперь можно телепортироваться обратно, как я понимаю. Ну, задание. Что мне еще тут делать? Так, задание здесь, а я телепортируюсь сюда. Сюда. Пока. Ну это реально быстрее, чем бы я сейчас плавал. Так, хотя бы вот. По-моему, ветви стали больше. По-моему. Немного не уверен. Прям по сюжету так херс. видели эту угу. статую туры когда уплыли из пещеры видны пещеры о, солнце вон там блин, а он течет пока нет, ладно, а теперь а теперь и хорошо Лиоса, теперь когда стреляет, так что говорит Лиоса классно ой, они замерзать начали Потому что я, я топор да. Ой, помахнул. Судачно. Да. Да. ты меня пугаешь. Извини, пожалуйста, я не хотел тебя. Что-что ну да, напугать да. тебя правда Приемлемо. Приходит. Приемлемо, уже лучше. С каждым разом все лучше и лучше. Так, а мы к ней, да, на... к это, вернитесь к горе. А, ну да, все, мы к горе теперь. Смотри. Эти шесты покрывают магия ведьмы. Это сбережет нам время. Да, он прав. Опа, что это? Но! Так. Я-то думал, а как я туда вставлю этот камень? А оказывается, вот оно как. Он просто сам по себе разрушился со временем, сын Читать. Любопытно В следующей серии читательностью я займусь всей все-все-все прочитаю. <музык> да как это самое блядь, вот так вот сделать? Так, чуть отвлекли меня совсем чуть-чуть Но, ну, ладно, там важные звонки Все такое, как бы, без этого никак кто сделал серию покороче Ну, я, наверное, вырежу Если не забуду Не забыть, что надо вырезать Паром мгновений, скажем так, лишних а то я могу И не просто могу, а, скорее всего, забуду его придется вам смотреть, как я там плаваю Туда-сюда За этим заставным Ой, где только вот пламя проебал в две штуки. Я что-то вообще не понимаю, если честно. Блять, а ч они такие сильные? Наверное? Ну нет, они сказать что сильные, типа лучше больше, чем одного. Нет, у меня волков сзади, чем одного. Все, все волки, все трупа. Ну хоть у меня теперь топор ну, замораживается, становится круче. И Правда, конечно, не могу понять некоторых вещей. Реально. Почему я до сих пор не нашел ни одного огня Левиафана? Там. Это если не хочешь лезть. Спасибо. Но я хочу... Сюда не ходила. Проверить... Ты где малой? Мне помогает. Как уничтожить эти формы вот Я уже понял, блядь. Так, ладно. Куда там еще я не ходил? Сюда. Так, вот здесь я хотел проверить. А подойди сюда, малой, пожалуйста. Поближе. Это... Дверь, которую мы не можем открыть. Понятно, это тоже не так работает. Ну ты проверяй после этого. Я сказал нет ладно А мешок-то остался, я думал он улетел у меня, о, смотри, я пропустил это вряд ли там будет блядь, улучшение моего левиафана ну конечно блядь. ну ладно пофиг как думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Так. Проверим слова ведьмы. Да, давай. А, я могу с ней идти. Прошу. Не собрала Идем. Закончим дело. Будет угарный, если я приближаюсь уже к концу сюжетки. Ну, в плане, это, конечно, не последний путь, там еще ебать будет подниматься и подыматься, но все равно. Блин, он так идет, как будто, я не знаю, он разгоняет не просто какой-то дым, а тьмущую тьму. Типа экспендро патронус, там все такое. Я не думал, что это конец будет. Все это конец, я вообще в шоке буду. Я пойду просто лазить по померан. Ну, не померан, точнее, вообще просто лазить. Ой! Он просто полностью очистил это место. А он и спуск быстрый. Ну как быстрый? Почти. Ну, прыгай. Ну? Okay. Ладно, сейчас мы до чекпоинта дойдем И это самое Стоп Залезем на гору Мама город. говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему может, вернулись домой. Йотун Может. То лицо на горе, это, наверное, какой-то почитаемый великан. А, да нет, мы еще не самые верхушки. Чего-то я переживаю, что это конец игры. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Так, а нам сюда. Мне кажется, она здесь неспроста. Мне кажется, неспроста здесь это черное дыхание. Ой, неспроста. Не помню историю о великане с головой оленя. Кто он? М -м -м. Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хамуте Не знает много. Так, что это я сейчас делаю? Ничего. на балу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Еще одного. Второй светового стал. А, а он и проход. Ой, блять. Ничего не подступает, маленький. Так, и вопрос, как мы переживаем? Что смола? Пещере? Ого, как он туда попал? Здравствуйте! А как ее разрушить-то? А, о, есть. Скорее всего, после того, как я смогу здесь разобраться. Было что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Вот. А, после того, ну, как да, вот, мы здесь камера. вот разберемся.. Подожди, да? Отпусти. Ага. Я почти разобрался. Руны? Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Так, пиши. Что ж, давай. Ага. Фрелса. Фрелса. Что происходит? Босс. Три раза, да? Уступок. Три, три раза. да. Я думал, появится мост. А я тоже ну, так думал. Твои великаны снова нас испытывают. А сокровища дать не хочешь, да? Ладно. А, это как дверь. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Так лучше, да? Конечно. Так мы хотя бы видим, Эти идем. проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? Я всегда серьезно. <смех> да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны просто расы, как эльфы или хульдринс. Это не значит, что они большие. А змей? Ну, в этом случае великан действительно большой. Он только один. Да, логично. Его фраза не повторят. Блин, ну он хотя бы свет. Он через смотрите, какой полезный. Свет может зажигать. И это самое, и... О, -о, о сука, у меня лучше ручки. Я думал, наконец-то будет что-то полезное, но не настолько, как я мог рассчитывать. Так, проходим, проходим, не задерживайся. Что-то стегну, стих... конечно, ну, Блядь, как вы меня заебали, блядь. Тихо, тихо, тихо, даже ко мне не подходи, тварь, блядь. Блять! Чуть -чуть. Отлично! Нет. Умрите! Нет. Какой Нет. Нет. Не вы просто? Реально капец! Конечно! А ты думал? Мы же не пальцем делали! Так! Что здесь? Покрутить? Повертеть надо? Йоу, по Твоя стрела не покрутит, не поверьте. Ни <клес> <клес> <клес> Отлично. И что попадало? Денюшки, отвечаю. Медведь, нормально. Так, нам куда? Нам вряд ли вниз. Так, погнали сразу Так, просто Ты проще, проще Так, ты меня только пока не делал Ты мне вообще прям хорошо Ой, надо да, да. Так, а куда тебя выкинуть давай, давай. Да куда ты его бросаешь Эй, еще один кристалл. Отлично. Так, и тут тоже там. И свет есть, и все есть. Так, а это что? Все разблоки... заблокировано. Б-у-йоп-твою-мой. Б-п-р. Б-п-р. Так. Но пусть здесь будет Б. А потом П. Нету. А. будет здесь. Где-то я еще, да, видел, по-моему, где можно крутить и вертеть. Да, вот, нашел. Блядь, да, брось туда, на. Ну. Вот, B. Потом вот этот P. R. Чтоб не говорить, что сейчас неправильно, блядь. В другом вообще никак не получится. Вот, я же говорю правильно. Просто можно, исходя из того, какие буквы доступны, действовать. Фух. Еще один рок. Два, один из трех. Я думаю, два хотя бы будет. Ну, ничего страшного. Их не так много-то и, в принципе, заключено во всем этом деле. Так, а мне куда? А мне.. А, мне надо было здесь стрелять. Нет, там стрелять. Блин. Я прям догадываюсь смотрю. Да, мне даже характер. Хотя. Я, конечно, даже стараться не буду его это самое Так да? тогда -то. а, оказывается да. так ебать вас тут не вас, пускай, квадрат, нет, а, нет, Да вас на квадратный это хорошо у меня лишь Но... другой вопрос вот допустим а, туда нужно вставить камень, который я должен знает, где взять, по факту. Может с потолка где сбить, конечно, но все равно должен откуда же его взять, откуда того вот откуда-то. Ладно, давай пока спустимся. На здесь пока не столь все важно. Нас пока интересует продвижение в Опа, тайный. Какие-то новые талисманы Ну, я так и думал бля. Случайно проход открыл да, Заканчивать-то, наверное, Хотя, Ну, привет, друзья. Брат... Мне прям хотел там, так и упали, хорошо Вот ты видишь, я, там как И нам поближе Кстати, я что-то здесь Не наблюдаю камешка, которую я бы мог Туда вставить Ну, мы сразу пойдем дальше сколько принято 35 ну, минут 5 ни хрена себе Ого, тут кругов. сколько мертвецов охренеть да и здесь по моему у всех это самое скажи что ты видишь ну это были люди невеликаны да охотники за сокровищами видишь ловушки вижу нам повезло что они уже сработали радуйся что тут все мертвые он прав очень прав Статуя, мы перебрались Прочитай, пожалуйста Тут что-то неладное О, это Дуракот Один из четырех оленей мирового древа Он сторожит вход в Йотенхейн Пока великан не спят Думаешь, он еще там? Этого я не знаю о, -о, О, ладно. Что нам тут будет? Ну давайте, какую-нибудь способность. Нет. Что я получил? Что-то. Давай проверим. И, так, какое сокровищ? Ярость у меня полная. Этот язык Что? Я уже видел. Почему белая? Ну ладно. Так, легенда. Подождите, какая легенда? Мы не можем говорить со змеем, но его враждебность кассом не вызывает сомнений. Пока он существует, разрушение храма тюра останется, а, останется невозможным. Однако из-за его присутствия этот храм полностью погрузился в озеро 9. В результате наша цель ограничивать путешествие между мирами все равно остается достигнутой. Хранитель ворона. Опа-на. Да ну тут явно босс будет вот, отвечать. Блять, а вот тут что-то новенькое, нахуй. Ну, Плюс оглушение. Ебать. А что так сильно? Нихера себе я надамажил, блядь. Я появиться не успел, он мне уже, блядь, накидал, нахуй. Охуеть. Тихо, тихо, тихо. Было, что надо было Молодец, я встаю встаю нормально люблю вообще как по красоте хотя теперь могу это сам, уничтожать людей, на вершину конечно ищем путь наверх а нам сюда сначала Ой. Надо было бы ладно позже. Добавлю новую запись То есть Они становятся уже более крутыми Более серьезными, более мощными А, все, здесь больше делать нечего Ну еще бы игрушку бы хоть здесь бы убрали, не знаю Так, сколько уже записей? Запись уже идет у нас час 10 Плюс если вырезать еще те плавания Примерно минус 10, О, да? Во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет то, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Да. О, прочитаешь? Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Ага. Что это? Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Вивреста осветит нам путь. Он Эй, так, как думаешь, так, кто зажжег ну, тут факел? Мертвым свет не нужен. Смотри, Вова. Да. Ой, боюсь, что мы сейчас опять столкнемся с очень, блядь, приятными человечками. Ну, с разбойниками, естественно. Блять, столько Эй, золота сыпь. Ну я же просто ладно. Это очень опасно, молец. Очень опасно. Так, что это эта дверь? Все, с этого момента будем сохраняться. Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Его нужно использовать. А, да. а! Так в сюда. да почему так не разламываю не помогает механизмы тут похожи на гномы но камень явно хранит о, о надо они не просто добывали ту труду они жили здесь Прочесть можешь? Слушаюсь. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов. А другой приписал еще для гномов. <связывая> Давай мы допишем. <связывая> Давай мы допишем. такой. Кто-кто дописал? Я даже знаю, кто это дописал. Фиотка! Так. Честно, не очень хочется ходить блуждать, здесь теряться, думать, как что делать. Хотя бы без вариантов мы это сейчас начнем крутить, да? Или нет? Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это. То, <связывается> то разъедемся нахуй веревка застряла под камнем ты не осторожен ты прав извини ну ладно так все крутим да теперь не идет так брось брось может мы найдем тут наверх, он там ну когда уберем все это что, что что он сгорает, полет. Бля, я горю, бездействуем приятно. И уворачиваемся. Блин, у них какой-то реально магия. Блять. Продолжай. Отлично. Веревку бы мог скинуть, ней, не знаю. Во, вот здесь вот мы и закончим. Ты с самого начала умел справляться с черным дыханием. Даже не думай, что я смог бы провести тебя через него, мешок с мясом. Я с чем хочешь могу справиться, особенно здесь. Когда-то мой народ тут всем командовал. Улучшил ловушки йотунов, да еще и обходные пути проложил. А ты как думаешь, почему они такие хитроумные? А, да, кстати, остерегайся ловнушек. А на этом мы заканчиваем. Что на этот раз ломали? Купить, улучшить, создать. Защита плюс 30. Нихера себе. Но я бы сделал вот это, если честно. Ой. То у нас высокий шанс получить при здоровье, при успешном ударе палача, при успешном броске. Да, пока все. Все равно пора сделать перерыв. Да. Пора, даже он говорит, пора сделать перерыв. Поэтому спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребяточки. Пока-пока.